В принципе, как бы видео, она не привязана к чему-то такому основному. Вообще хотел поговорить о манипуляции, насколько легко людьми манипулировать. Им говорят о том, что вирус не передается через тряпку, и они вдруг резко берут и тряпки накидывают все на лицо, натягивают. Идешь бывает по парку, по лесу, день там кругом никого нет вообще совершенно. Идет кто-то навстречу или едет на велосипеде. У него тряпка на лице. Это странно. Но на самом деле странно. И честно, если, если сказать... Знаете, я почему-то вспоминаю историю с колпаком из фольги. Но он такой юмористический, он так выглядит смешно. Мне почему-то кажется, что это не смешно, а даже правда. Почему? Потому что... Скажи людям... Да любую совершенно глупость. Скажи им, что это правда, и определенная часть населения, какой-то процент, он возьмет и поверит в это. Это по поводу манипуляций, по поводу того, как легко воздействовать на толпу, как она легко реагирует на это. Слишком много доверчивых людей. И вот тут плавно я хотел затронуть еще одну тему относительно покорности. Я уже говорил о ней достаточно так существенно. Но покорность и узости мышления. К чему я? К тому, что я своему другу детства как сказал, что ты покорный человек. Знаете, я подразумевал вообще совершенно другие вещи. Абсолютно другие вещи. Но он почему-то взял, и исходя из своего базиса знаний, базиса ощущений и эмоциональных составляющих, он взял, воспринял это как оскорбление. И начал там, «Ва-ва-ва-ва, ты считаешь, что я имбецил, что я дурак, что я раб, что я покорный, что я там такой секой. Я говорю, стоп, стоп, стоп, я ведь не говорил ничего этого. Я говорил только то, что ты покорный, то, что ты потворствующий поведению других людей и внешнему воздействию. То есть я имел в виду совершенно другие вещи. Но даже человек, который более 30 лет знает меня, он воспринял слово покорность как оскорбление и раздул его, собственно говоря, по своему образу и подобию. То есть он взял любое слово и погнал, погнал. Я сталкиваюсь с этим довольно часто. Когда я высказываю какую-то мысль и что-то говорю людям, обсуждаю с ними какие-то вопросы, а они потом на попа дают совершенно другие фразы, которые я никогда не произносил. И смысл, который я никогда не закладывал вообще в то, что происходило. Поэтому и получается, что манипуляция... Вот как мы сводим все воедино. Манипуляция, она бывает не только внешняя, но и внутренняя. Выходит так, что даже конкретно изъясняясь, вы в принципе можете допустить ошибку. По той простой причине, что то, что для вас является белым, для кого-то может являться черным. То, что для вас является холодным, для кого-то, вполне вероятно, будет являться теплым. Понимаете? Ну и такая метафора, параллельная, своеобразная, скользкая, интересная. Суть как раз заключается в том, что если вы пытаетесь кому-то что -то доказать, что-то объяснить, вы на самом деле не в состоянии учесть все те нюансы психологического воздействия, развития, составляющие вообще в принципе человека. Даже если вы его знаете несколько десятилетий, как это в принципе произошло у меня. И я предвидел этот шаг. Я предупредил, я сказал об этом заранее, что будет изменено и что будет эмоциональная какая-то эмоциональная реакция на мои слова. Но человек не услышал меня. Видимо, нахер эта подготовка никому не нужна. И все равно все произошло по старой схеме. Поэтому я хотел бы вас, может быть, немножечко предупредить. Знаете, если вы что-то хотите кому-то сказать, что-то хотите кому-то объяснить, вы просто этого не делаете. Это самый простой выход. Это убережет вас от скандала, от конфликта, от непоняток, от несуразности, от всего остального. Вот и все. Ну и подведем итог. По поводу мотивации и покорности людей – Человека намного проще обмануть, нежели убедить в том, что он обманут. И не говори никогда, человек, ничего. Вперед, в лицо, прямо, откровенно, честно. Лучше промолчи. В этом все равно нет никакого смысла. Его лучше не сделаешь, а себе только поднагадишь. Вот таков мой вывод. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго. Надеюсь, вам было интересно.